I'm dogs into the I'm <not> a <about> Yeah, <laughs> I'm gonna die. I'm a better bit I'm a How do I <don't> know? <laughs> Иди жрать. Сейчас приду. Влюбилась, влюбилась, в пирата завезного, влюбилась и поветели мы к Сатурну, Контакты прошлые за сундурну. Вот я влюбилась, от мамы смылась, И соцсети на время слилась, на тюте за Рокса, На месте хорошо the lock. Аранжуров не касатик. Застряла в этом состоянии уже неделю маюсь. Боюсь, как бы месячные не начались. <клышленный> Прошу прощения, я тут о своем, о женском. Ты нас познакомишь? А, гора Виктория? Очень, очень приятно. А мне как, а мне как? Грегуар, а ты проказник. Не дождался меня? Мэм? Мисс, позвольте, мисс. Мисс Виктория, э, да мы еще ведь только, мы ведь только познакомились. Ну. Тетя шутит, дурачки мои, тетя шутит. Смотрю на вас. Психушка, желтый дом, прибежище умалишенное, кукушки на гнездо, каначеково дача, дурка, палата номер 6. Кончил. Это только прелюдия. Вот только при людях не надо. Истерик. с а, кем она э, разговаривает? О, с плохой, Вернее, с плохом. Он плоха. Он Блоха? Он он. Щупали сморгоны мне в сопла. Отойди, милочка моя. Левша не просто Блоха. Вернее, Блох. Он космостоп! Аккуратней. Смотреть надо. Левша настолько потушен в картографии звездного неба, что, что одного взгляда ему достаточно, чтобы провести космолет по самому бюджетному курсу или по самому красивому маршруту. Он романтик отчасть. Да, Левша? Да, я романтик. Да, я сочиняю хопку. Большая медведица где сердце стучит? Долгой будет разлука. Браво, браво Хлопать тебе говорю <свят> Браво <свят> а, <свят> Зачем хлопать-то? Блухи невероятно обидчивые Хлопать тебе говорят Да хлопаю я, хлопаю Спасибо, друзья, за стой теплый прием Браво же, браво же <свят> Ну ладно, достаточно сегодня восточной поэзии Я так понимаю, Кора Да, Кора, Кора вы собираетесь замуж за этого многорутого мужлана. Да что вы? Мы-то мы еще только познакомились, как два часа назад. Что? Уже два часа прошло, а он так и не сделал вам предложение. Ре, что происходит, старина? Даже не знаю! Хотя вот только собирался, то Виктория появилась! То ты со своими Хокку! А Хокку тебе виноваты! Ну, может я вам скажу, милая кора? Да-да. Предложение руки, левой и верхней, совсем не за горами. А вы внимательно подумайте над моим следующим текстом. Первое. Да, у Грека четыре руки. А это еще не значит, что остальных частей тела у него красно больше тоже. Второе. Наш пострел уже восемь раз успел! Восемь? Да, восемь! <свят> Третья, четвертая, седьмая Это были самые лучшие свадьбы, которые я видела! <свят> Продолжительность браков нашего стайера Колеблется от пяти дней до двух месяцев! Э -э, протестую, Ваша честь! Я бы все же усилил акцент на качестве Моей семейной жизни! Ещё, милая кора, за душой у нашего женишка, кроме этой ржавой заправки, шинки нету! Ты! Ты! Ты меня обманул! Восемь раз! Нет, ну я понимаю, ещё пять. На худой конец шесть. Но восемь! Прощай! Кто? Кто вас просил лезть со своими спичами, а? Ох, меня и перекорёжило. Теряешь чем Чумачелов, давай что ли обоим очередую невесту. Неугомонный ты, конечно, дружара, хотя с другой стороны этот очаровательный горбик. Эти милые щупальца. Что вы понимаете? Этот прекрасный тазобедренный дизайн. А грудь? Грудь! <плёк> Четыре замечательных сисечки. Под каждую руку. <плёк> Напьюсь! Наливаюсь! Не чокаясь! Я тут подумала? Японский астронавт! Она подумала! Представляете? Она думает! <свы> она думает! Но не прелесть, Не перебивай, а. дорогой! Так вот, я подумала? Я согласна! Ты <свы> <свы> собираешься делать мне предложение? О, любимая Кора, будь моей женой, будь моей половиной и в радости и в горести, пока смерть не разлучит нас. Так все, Вик, мы уезжаем на укенд проверить наши чувства перед свадьбой. Вот. Смотри сюда! Вот румблер! Тут подача, процессор, кнопки, варианты, топлива! Сервис! Э, некогда, короче, мне! Разберетесь! Юлька, привет! А мы, ты знаешь, а мы на энплойт! Мы тут вдвоем с ним! Мы тут. Мы же он такой, такой хустный вообще! Ну тут супер! Ну ладно, я тебе потом еще призвоню, пока! <входящий звук> да. Классно у тебя получилось расстроить его очередную свадьбу. Это меня настораживает. Каждым разом он все настойчивее. Бегаешь Румблер. Да куда ты тварь мелкая лезешь? Румблер вот, процессор вот или вот. Ладно, разберемся. Не, ну добрый Самаритянин, ну куда ты прешь? Он же там всю доправку разгирает. Ну куда ты прешь? Ну куда ты плешь? Невша! Плешь? Плешь? Плешь? Плешь? Плешь? Плешь? Плешь? Плешь? Плешь? Может мы это Закроемся на пару дней Дешевле обойдется Я тебе одну умную вещь скажу Мой юный друг Да, дешевле будет свернуться Кто ты? Пойдем, я тебе жужелку куплю Прыгай, хоп Пойдем Эй! я дома есть кто блинский ком кинули украли да нет счет полон Оборудование! Да нет! В порядке! А -а -а! Топливо слили! <сих> Нормально! Верхонский, типа, пол! Старею! <реклама> Не втыкаю в их шутки! Алло, малыш! Алло? Алло! Алло! алло. Да, да! алло Алло. Алло! Алло! Да, я тут! Алло! Этот недоносок только шляется! Алло! Грег! Алло? Да! Я тут! И почему я недоносок, а? Алло! Вот ублюдки! И они хотят сказать, что это связь. За что я плачу свои кровные? Алло! Палина на вас нет! Энадлорфы да обои милаврдзаж! Мама! Алло! А я тебя слышу! Слышишь? Ты, кстати, не тратишь денег. Это снайп, он бесплатный. Ха-ха-ха, бесплатный. Бесплатный сыр в опиу кидается. Алло! Алло! Ну, что такое? Алло. Что за связь? Милый, мама перезвонит немного попозже. И зал приндизахи. Попозже? Тут уже 7 месяцев на втором сверхсвете. Оу, oh, вы дома? Левша! Что нафиг такое происходит? Все, голосишь? Привет! Привет! Хорошо, отдохнули! Згорел. <с trucks> Раз. А где кора? Кора? Кора. Какая? Ну, такая вот, такая. С двойным рядом сисечек! Кора. Э кора, кора, кора, кора. Хорошее имя. Кора. Да. Афина, <combined> где девка? Ну, я вот. Говорит, парень. Сажра. Нет, ну надо же, а? Ну, ну ты же обещал. Ну, а, а, она была такая вкусная. Подонок, звони Вику и молись всем богам и прокуратору, чтоб трубку не взяла Виктория. Даже боюсь представить. А вот и я, мальчишки. Григот, а, умный шалун. Как медовый уик а где, где счастливая невеста, где? В желобке, или уже в кишечнике. Что? Опять? Ты понимаешь, что ты наделал? Дайте я его убью, дайте я его убью! Нет-нет-нет, его нельзя убивать, его нельзя убивать! Сначала нужно выпотрошить счет, а потом уже его. Так, так-так-так, топливо сольюм тузерцем, это, ой, за бесценок, конечно, это всех дешевле, чем русским. Тоже звери. Левша, задержай корабли. мы отчаливаем с этого деданика. А, они а ничего, что я тут? Слать Сладьфайл мы хотели, но твое ничего. Ты забыл прошлый раз? Семь. На семь лет твой десерт потянул. У меня сорок месячных было. Сорок? За всю остальную жизнь! А тут сорок! Ты че думал? Она такая сладенькая была! Всем привет! Сегодня седьмой день! Ведь мы ведем наш репортаж с места событий! Вот, и что я хотел сказать по тому случаю? Ну, а как я мог ее не съесть-то? Она такая сладенькая была. Ребята, вы не поверите! Это надо было попробовать! Все, удачи! Подписывайтесь ставьте лайки! Не забывайте! Я рядом, я где-то рядом! Стоп, а что там за кольцо? Какое кольцо? Не дам! Не дам и не проси! Это на память! Не дам! А никто и не просит идиотина! Оно а ну, на пальцах? На ее. А я говорил, есть бог! Я говорил! Остановим! Ни одна лаборатория, лаве худорчи. Только дорого! Кэш на бочку! А? Как она тебя вообще терпела? Нажал! жрал! какая! Хватит причитать! Палец мне! Да нет, не мне! Палец покой! Вот счет! Ага! Они подтвердили! Ну, молись, Женежок, чтоб сбоя генного не было! И чтоб ничулинцы парень не забыли подправить. А то она тебя тогда точно сожрет. И мне подарится. Да этими энштейнами глаз за да глаз. А, можно голубые глаза заказать? Ну, как бонус. бонус? Молись, чтобы они были. Нет оправдания твоих поступков, Грек! Муа! Муа! А знаешь, старина. Блесни траму. Давай помянем Кору. Все равно Кора 2 уже будет не такой. Не такой. Уж поверь. Ну что, давай дернем, пока тебя не замели. Как это не замели? А? Ха -ха -ха. Кому ты веришь? Старый никчемный пиратишка, чтоб наш блаха и не развел лоха, блаха, лоха. Я уверен, он уже на границе нашей галактики и отследить его не может ни одна система наблюдения. Плакали твои денежки, кольцо и мой. Блядский корабль всех развел мелкий пакостник всех и тетю Викторию брошенную шалаву и меня сослуженного оборотня всей галактики всех. Это наш